Всем привет, друзья! Вы на канале Сама себе швея и посмотрите, что у меня здесь творится. Я решила навести порядки перед Новым годом, разобрать э, свои шкафы, здесь все сделать цивильно и красиво. Ну и заодно вам покажу, э, как у меня хранятся выкройки, ткани. Смотрите, здесь есть у меня такая коробочка. Здесь вот я храню дублерин. И вот такое вот у меня есть количество шнурка. Когда-то мне нужен был вот такой цвет. Я его нигде не могла найти. Он такой горчичный. В итоге мне пришлось купить... Боже, сколько здесь метров, я не знаю. Я не помню просто. Ну, тут что-то очень много, до хрена. И что мне теперь с ним делать? Куда мне эти шнурки все... Куда мне девать это все? Я не знаю. Здесь у меня кружева, резинки. Все, из чего можно пошить... Труселя. Вот всякие такие вот красивые, кружавчики, резиночки, какие-то вот вырезки. Тут вот тоже, видите, сколько красивого ажурчика неиспользованного, когда-то купленного и неиспользованного. Это вот, кстати, помните, я вам показывал магазин, которым я покупаю ткани. Они кладут постоянно образцы. Посмотрите, сколько их. Еще у меня есть вот такой целый пакет остатков. Я даже не поленюсь, сейчас вам его просто выпрякну. Куча обрезков. И, честно вам сказать, что с этим совсем делать, я не знаю. Я вот их сохраняла, ну, там, чтобы настроить оверлок, что-то брала, Да. И вот они, эти обрезки, и куда их девать, и что с ними делать. Может, как-то это можно умудриться продать. Может, кто-то будет заниматься каким-то пейчворком. Хотя кусочки довольно маленькие. Ну, не знаю, есть вот такие вот, а есть вот такие. И прям даже не знаю, и выкинуть жалко, и отдавать, кому, кому это вообще нужно. Вот такая вот куча. Короче, ребята, знаете, что я подумала? Может быть, кому-то из моих подписчиков нужны вот эти вот обрезки. Вот, и знаете, что я подумала? Я оставлю внизу ссылку на инстаграм свой. Пишите мне, я не буду выкидывать этот пакет. Может быть, кому-то это пригодится. Если хотите, короче, пишите мне. Ну вот я тут немножко прибралась. На самом деле, это только кажется, что, ну, как бы много всего. Это просто остатки роскоши, кусочки, которые, ну, можно только сочетать, там, допустим, на детскую одежду, и то... Сочетать между собой, да, соединить. То есть, тут на целое зелье не выйдет. Тут все равно надо соединять. Вот тут, тут у меня лежит вот, вот до этого розового, это все с начесом. Трикотаж с начесом. Дальше у меня идет уже трехнитка. Петля вот такая. А вот здесь водолазки осталось чуть-чуть. Водолазочку я шила Здесь пошла двухнитка, двухнитка. И вот это... Что с горлом? И это уже идет кулерная гладь, да, на футболке. Ну, ее тоже совсем чуть-чуть. Я обычно использую это на кармашке. Штаны, если шить, да, на внутреннюю часть кармана. Вот этот пакет, это у меня тоже... Какие-то остатки, куски обычных тканей. То есть здесь нет трикотажа, тут разные ткани. Пла... Как они? Платильные, правильно называется? Блузочные. Короче, вот такие вот. Смотрите, а вот таким образом я храню выкройки. Это у меня шкаф в коридоре. Здесь верхняя одежда висит, которую сейчас не носим. И смотрите, как их много. По веревочкам понимаете да вот так вот все хранятся выкройки конечно для удобства было бы еще сюда знаете сделать такую картиночку распечатать что это вообще как выглядит модель ну я пока так разбираюсь но было бы удобнее еще смотрите у меня есть верхняя полка там у меня хранятся журналы бурда Целая куча, разные, всякие. Тоже с выкройками. Раньше я пользовалась выкройками из бурды с самого начала. И смотрите, какие у меня есть интересные книжки. Вот к этим книжечкам я все никак не могу подобраться и их почитать. Раскрой, пошив и моделирование женской одежды. Это я все нашла у себя в деревне. Боже, сколько форму! Мама, дорогая, математика это вообще не мое. Наверное, поэтому я не могу сюда никак подобраться. Но, в принципе, по этим выкройкам можно... Ой, по этой книжке можно понять, что вообще-то как делается. Вот я все хочу их почитать. Думаю, что они мне пригодятся. Кройка женского платья. Вы видите, какие они древние. До чего интересно. Тоже очень много всяких форм. Кто бы сомневался. Техника кроя, линжак, Линджак. Так, тут какая-то выкройка откуда-то, непонятно. Где-то я тут даже видела построение трусов, по-моему, на задней страничке. Сейчас посмотрю. Да, все правильно, вот, посмотрите. Сишки можно даже сшить. Это, видимо, или ластовица или ластовица. Или, например, можно сделать себе вот такую комбинацию. Да, что это, наверное, комбинация. Короче, я все время думаю, что когда-нибудь я до этих выкроек дойду. Тут обязательно скотч, клей, потому что я склеиваю выкройки. Вот такая полочка. Еще я приобрела вот такой вот бокс для для органайзер, как правильно, для хранения ниток. Вот, ну пока еще он наполовину только полон, не пусто, <laughs> а полон. Это у меня мои украшательства новогодние. Ну что, ребятки, я навела порядки в своих шкафах, подготовилась к новому году. И хочу вас всех поздравить с наступающим Новым Годом. Для этого я даже специально так вот вырядилась, как зелененькая елочка. И, наверное, даже в этом я буду праздновать Новый Год. И вот тут вот атрибутика у меня вся, все красиво. Вы видели, как я все это украшала? Посмотрите, какой красивый букетик. Я же его не зря сюда поставила. Вот, всех вас хочу поздравить с наступающим Новым Годом. Пожелать успехов в будущем году, чтобы вы нашли свой путь, Занимались тем, что вам нравится. Не боялись идти к тому, чем вам хочется заниматься. И чтобы не оглядывались на свои ошибки и неудачи прошлого. Все. Всем счастливого Нового года. Всех поздравляю и прощаюсь с вами. Наверное, это будет последнее видео в этом году. Теперь мы увидимся с вами уже только в 2021. Все. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайки. Всем пока. Целую.